Банде Гуру Прададанам, Бхактабинда Саманитам, Шри Чайтанна Правум Банди Нитан, Нанду Саходитам, Шри Ванча калпатару вшче кипасиндбе вач. Патитаананг пабуне бхавишнабе бью. Наму нама. Мукан каротивача лангпанглангхет гирим. пьяви деви Нараяна намаскитто норончеиванороттомам. Девинсвара сватингвасам тато жайо ом дере. Шанкхирта не Кришна каху подеш. సਦപరి భव വषతਦ తथ वदంਸवവਰచ త సరయ భతപනతപ భ త बਦ పਰషਤ చण የపदപवन खచਦම చట बప ජత Сараши ками кадан киван Кришна Чайтанна Прабху Нитананд. Шьяддхитагада Дхарасива Сади Гаура Бхактабинд. Кришна Кисна, Кисна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Хари, Вишам вару дижавару жого Банде жогат приакару, бхатару, Харе Кришна Харе Кришна Кришнаа нама миганги табапад пангкаджам сура сурой рвандито дипарупам вуктин Гори Нирантара Вибуси Твамни Шинга Махамбхаджи. Хари-Кишна, хари Хари-Хари. хари хари Хари. तस्माद् गुरु प्रपद्येत हो तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु स्रेयम् तमम् शब्दे परिच्छन्निष्नातम् ब्रह्मणि उपसमास्रेयम् तस्माद् गुरु प्रपद्येत हो जिज्ञासु स्रेयम् तमम् शब्दे परिच्छन्निष्नातम् ब्रह्मणि उपसमास्रेयम् गौर्यगोष्ठिपति सिसिलभक्तिशिद्धान्तो सरस्वतिगुष्ठामिच्छाकुपहु Paramahamsa told, to get established in the of Chaitanya Mahaprabhu is called сказал, что принять наставление, учение, поведение, характер, идеализм в Chaitanya это есть подлинная дикша и признак подлинного проповедника. И подлинный проповедник может проповедовать только тогда, когда он полностью утвердился в идеализме, в его жизни, в его учении, в его характере. Шибана Махапрабуа. Вот если мы утвердились в его учении, то тогда мы можем стать проповедником. Проповедь автоматически произойдет. И это шлокас, который начал она очень важна, но не нестабильная ситуация этого материального мира, она всегда мешает нам, всегда какие-то подозрения, мешает нам достичь правильного пути. И это в этом обычное такое состояние этого материального мира. Иногда мы думаем, что это правильный путь, через который мы можем понять, осознать абсолютную истину. Иногда мы думаем, что вот наконец-то нашли тот путь, через который мы можем достичь абсолютной истины, абсолютного послания и пытаемся следовать ему. И, и через какое-то время нам надоедает, нет, не то надоело И опять ищем что-то И вот через какое-то время следуем, слушаем И потом нам опять надоело Опять меняем И таким образом Такое нестабильное состояние Не позволяет нам обрести бабки Но есть что-то наверняка Если у нас есть потребность Подлинная потребность Подлинное желание Искреннее Искреннее стремление Обрести Абсолютную истину И ее абсолютное послание если у вас есть такое стопроцентное желание внутри вашего сердца, то тогда несомненно, баладефон поможет вам. Шила говорит, кто-то если плачет, молится о Шиле что не может обрести Садгуру, что очень неудачливый. И Шиле говорит, что такой человек глупец и недостаточно искрен. Садгулу мы можем обрести благодаря помощи лейтенанда Баларама Своими личными попытками используя свои органы чувств и все остальное Какие-то материальные эти представления Это нам не поможет И вот в тот день я говорил еще месяц назад один образованный человек, из какой-то образованной семьи, из прекрасной семьи он говорил, пришел в сочетание матча слушать какую-то харикатху от Шилапахупада. Потом он пришел. В общем, пришел, потом ушел через какое-то время. Ну, так приходил и уходил, так ну, не постоянно слушатели бы, слушатель был, его удача была не столь велика. И вот тот человек посмотрел, что Ачарья пошел в поле посмотреть, что там делают встретиться с теми, кто занимается а, этим садоводством, и тот подумал, что за человек такой, что ходит в сад, смотрит, как там фрукты вообще растут, и как там все делается. И вот этот человек подумал, что за человек такой, который не настоящий, наверное, который а, ходит по огороду, смотрит, как все растет. И, и вот он оставил Шила Прохопаду и ушел и потом встретил каких-то сахаджи, потом понял, что что-то не так, пошло, и сейчас, вот, главная проблема, Шрила такого говорит, в Джайва дхарме, в читании сикхамриты, везде мы можем найти, и Шрила такого говорит, если я пойму, что чистые преданные, точнее, если мы подумаем на, на чистого преданного, что не преданный, и оставим его, Сила Бхактина такого говорит, что если мы примем какую-то обусловленную душу, падшую душу в качестве Гу или еще хуже, Сад Гу, это очень опасно. И также опасно, если мы подлинного садгуру, подлинного, чистого, преданного поймем превратно и подумаем, что не предан, это тоже очень опасно. Шила Бхаттинута Такур говорит, садгуру тут он везде сущ, он вечен. Шила Бхаттинута Такур дает гарантию, я могу показать вам в саджинатошине, И вот там Шила Бхактюна Такур пишет, что садгуру всегда есть в этом материальном мире. Из-за нашего из наших неправильных представлений мы можем встретить садгуру, но не узнать его и пройти мимо. Шила Бхактюна Такур говорит, что садгуру всегда в этом мире это происходит по воле Бхагавана. Но если вы встретитесь с садхго, то не, не всегда можете понять, что это садхго. Шила Бхагнена такого говорит, поскольку мы хотим какие-то материальные понятия применять к нему, и, и поэтому обманываемся. Пытаемся оценить его с помощью каких-то материальных органов, чувств. Поэтому таким образом никогда не Сможем узнать подлинного садгуру. Не сможем опознать его, если у нас будет настроение, такое подозрение, про, про, по, попытка все проверить, измерить. Сила Прабхупад много раз говорил, что логическое понимание не может стоять на пути к той абсолютной истине. Абсолютная истина, она не лишена преданности. Абсолютная истина, не преданных, абсолютная истина она не лишена дамы, намы, абсолютная истина, значит, Бхагаван Бхагаван и его все спутники, все преданные, вся дама, нама, да, лива, парика, и все остальное это одна единая Бхагаваттатва. Но мы не можем осознать это. И этом, в этом главное. Адвагян татва не значит, что она э, лишь лишена какого-то разнообразия. Адвагян татва не значит, что это адвагян татва лишена этого разнообразия. Традиционного разнообразия. Вот апракита-вайчитра, значит, трансцендентное разнообразие. И вот апракита-вайчитра, она есть, но в том, что много раз говорил, чтобы найти, да, если кто-то каким-то материальным умом находит какие-то недостатки в трансцендентном, это плохо. Это запрещено. Если мы своим материальным умом пытаемся найти какие-то недостатки в, в трансцендентном разнообразии, это нехорошо. Разнообразие в единстве, единство в разнообразии, это есть Два Гентатва, но кто может понять это? И вот зашло кос, который я начал. <реклама> Тасма, гу, та, Тасма". Тасма, Поэтому, и вот увидев невечность и э, этого материального мира, его плачевное состояние, если я буду говорить то, только о Брамачаре и Саньязврате, вы будете шокированы. Как контролировать свои органы чувств. Чтобы они смотрели внутрь себя. Чтобы глаза, уши, не стремились наружу. Стремились внутрь вас, чтобы все органы чувства не развернулись и стремились к вну... внутреннему миру, к атма когда все наши органы чувств, они оставят все внешние дела, когда не оставят вот эти шесть ну, органов чисто — гьянендри и то есть все, кто делают, и те, кто получают знания, типа глаз, уши. И вот э, все эти десять во главе с умом — ум — это одиннадцатый. И когда все они об обернутся внутрь, им надоест стремиться за чем-то внешним, то в этом случае у нас будет шанс. Иначе малейшее отклонение от пути Брамачари, может скинуть нас с пути, и мы будем наказаны. Follow, this way Prabhupada repeatedly told, not only told, Prabhupada wanted to drive away, go away from temple. Go, go away from temple. Follow, love, love, love letter was discovered. Love letter was discovered from the lake of Oranama. I say out. Some well, в общем, если кто-то принял пить Бумачари, то должен следовать ему, если не может, то не нужно проблем. принимать нипосильных обетов. Как в случае с маленьким Махаридасто Курманом, внешне вроде ничего не сделал, но в уме подумал, и поэтому Махапрабху вынужден был сказать... И вот Махапрабху говорит, что мой ум не находится под моим контролем, я не могу потерпеть никакого Бамачариса Ниси, которые приняли отреченную уклад жизни и стремятся к чувственным наслаждениям. Все тела состоят из пракрити, из материи. Все это пракрити, прихода наше тело, ваше тело и все остальное. Даже наш ум, тоже материальный. Прокрития. Когда мы оставляем это тело, ну, душа оставляет тело, то все остается здесь, в этом мире. Мы вынуждены будем вернуть то, что взяли на время нашей жизни все эти пять первый элементов. are like everything, all five elements and your body can decompose, decompose you know, decompose, your body can decompose and five elements can, you, you will have to, you will, you will have to give return all your five elements from your body, you will have to give back, so all nature, all nature, even your intellect or what you apply, great out nature, prakriti and your akma. И вот с помощью этой атмы, если души не было бы, то если бы Бхагаван забрал бы все души, все трансцендентные души, весь дух этот из материального мира. И вот если Бхагаван захотел бы забрать все души с этого материального мира, то все бы стало безжизненно. И вот если Бхагаван захотел бы забрать все... Эти э, все души с материального мира, то вся эта материя, она стала бы бесполезна, безжизненно. Много раз я говорил, если кусок железа поместить в огонь, то он примет форму огня. Но потом, если забрать, то этот кусок железа может сжечь вас. Mm. Но потом, когда он, то есть он приобретает качество огня, если вытащить это железо из огня, то. Оно остывает постепенно. И также душа, когда она... Да. Из-за из того, что душа есть, то существа не живые. И вот Атмататва. До тех пор, пока мы не заинтересованы в Атмататве, мы никогда не сможем начать Харибаджа. До тех пор, пока мы... Невежественные относительно Атма -тату. мы не сможем начать Харибаджан, Харибаджан, он невозможен в этом случае. А Атма это это когда мы начнем задавать вопросы о душе, кто мы, откуда пришли, какова наша связь с Бхагаваном, Бхагавана с нами, какова наша природа, куда же мы пойдем оставив это тело, это все Атма как в случае с Санатаном Гасаем. Но Тангасай, он вечный спутник Гуранги Махапуду, все же задает вопросы, кто я, куда я пойду, почему я страдаю от этих гун материальной природы. Сатвараджа Тамагуна всегда беспокоит меня. Почему? И вот до тех пор... И вот для начала мы должны достичь сатвагуна. И вот после сатвагуны, если мы оставим сатвагуну, достигнем абсолютно сатвагуны, то это хорошо. И вот тасмаргу Пападетаджи Герсу Шариуттама. Шрайуттама, значит, вопрос о нашем. «Подлинном я». «Джиггасу» значит «самовопрошение о вечном высочайшем благе». О... Если у вас нет такого самовопрошения, то... И вот когда у вас возникнет такое самовопрошение, вы можете прийти к подлинному Садгу и чтобы обрести подлинное... То есть, если ваша удача плоха, вы не сможете встретиться с садх-гуру. гуру прападель Вы должны приблизиться к такому гуру, который сведущ в и Парабраме. Шабдабрама значит Ананта Вот это шлока. Шабда шастра значит все шастры. Все шастры не подобны океану. Это бесконечный океан шастры. И вот среди них кто может извлечь суть и дать вам эту суть. Это не шутки. И поэтому Шанкар Бхагаван говорит, так много людей задают такой вопрос. Даже в Южной Индии, и я был один саньяси, ученик Шила Бхактива в Пуригасе, Махараджа тоже задают такой вопрос, почему? В Шанкар Бхагаван говорит, и вот вуди саньяси спрашивают, почему? Шанкар Бхагаван говорит так о Бхагаваттатве Вигьяне. Шанкар Бхагаван говорит такие слова. Что это? Это подобная эволюция? Он говорит, Шанкар Бхагаван, что я знаю Татву по желанию, по милости Бхагавана и Шука, он тоже знает. Если Девгасвами знает или не знает, я не знаю. <тан> что это, как он, он не знает об этом. Если Девгасвами, Шакти Вешаватара, он составил там, как он а может Без не знать. Конечно, Бхагава там вечна, только вот он выразил что-то. А Шанкар Бхагаван говорит так, как, как это вообще возможно. И вот, с э, помощью комментариев ума, мы не можем понять только с помощью бхакти, духовной практики, чистой духовной практики. Бх... И вот, с помощью комментариев, э, с помощью ума, раз, разума материального нельзя это понять. Только вот, спом... Бхагаван говорит такие слова. Только и только с помощью бхакти кто-то может познать меня. Только единственный путь. Что же это за путь? Я могу быть познан только с помощью чистой преданности. И такая эволюция буквально, они задали вопрос, как это возможно, и Шанкар Бхагаван почему говорит так? Я сказал, смотрите, Шанкар Бхагаван не говорит, что в яс ничего не знает. Шанкар Бхагаван говорит, что в яс я могу сдать, а может нет. Поскольку мы составил Богова, по желанию Богована Шакиве Шаватара, понимаете? И сейчас, например, какой-то праздник здесь, если у вас в готовке, то нужно что нужно что-то готовить в честь праздника. Если я спрошу вас, какой вкус параману ему, не факт, что знаете, вроде кто готовите, но спросить тех, кто ест. Можно предположить, что она сладкая и вкусная, но поскольку еще не ели, повар еще не ел, не может сказать. И вот если с так также он подобен повару, он. Поскольку в процессе готовки, особенно в идейской традиции, те, кто готовит, они не пробуют. Сначала предлагают это Господу, а потом только вкушают. И вот 12 махаджан. И нету. Смотрите, в the no списке нет этого в Ясаде Вогастрове Шаямбу народа Шамбу народа Шамбу, Кумару Копиломану Здесь есть список Kumaru, Kupilu, этих 12 махаджан и вот э, здесь нету веса этого Госвами. Тут, тут в этой штуке so, говорится, «Можешь знать, а можешь не знать». То есть он подобен Пубову. И вот до тех пор, пока мы не услышим Бого Катху, от самоосознавшей Себя души, я уже говорил это, еще раз повторю, до тех пор, пока нам не выпадет удача услышать боговот от самосознавшегося себя души. говорил боготам, по и он всегда говорил что все наставления Бхагаватам, вся Сидданта, должны быть применены практически в нашей жизни, даже перед шили Мадрогой, Махараджим, которую он очень уважал, он говорил, что вся сиданта все учения Бхагаватам, всем от должно быть найдено в моей жизни, в практической форме. И тогда можно сказать, что я Бхагавата. Вот есть Бхагава-Бхагавата и Грандха, описание Бхагавата. Вот только Бхагавад может понять Грандха Бхагавата, тот. тот, тот, тот Жизнь сама, сама по себе подобна бхагаватам, он может понять бхагаватам, а просто какой-то ученый, рудит, нету никакой гарантии, что он поймет бхагаватам, Багават. иначе мы просто мы могли бы пойти к ним, пытаться что-то, чему-то научиться. У них глупые люди, конечно, бегут за Кимистан, мы должны пойти к самоосознавшей из себя душе, которого осознала всю судьбу Богата, тот к тому, кто следует Шабда Браме и Парабраме. Тот, кто в процессе совершения служения осознал все, как этот он служил Раддадамадаре и в то же самое время. Он извлек суть всех шастры и записал это для нас. И вот это наставление Бхагавана Шри Кришне в Если вы развиваете такое само вопрошения внутри вашего сердца, вы должны достичь садгуру. И вот эти слова означают, что подпишет, например, наш садгуру». Сад -гуру. у него нет никакого материальных желаний и прочего. Но если мы зададим вопрос нашему гуру, потому что да, он не сведущий шастра, вот как Гурки Шурабаба. Гурки Шур баба может ответить на любой вопрос, на любой седанту, но цити, цитировать шастру непосредственно он не может. Как вчера я сказал о Мадусудандах Бабаджи Махарадзе. сама Радхирани пролила на него свою милость. Милость непосредственно да, да, накормила его едой, чайпатями. И он может ответить на все вопросы, но цитировать конкретную шастру, конкретную стиху, не может. Но Харинам и Шастра они не отличны друг от друга. В форме Шабда Брахма, Нам Прабу, мы обрели все. Мы можем обрести все. Но кто-то может возмутиться, что не цитируют веды, Бхагаватам, Рамайну, махабарату, что-то человек необразованный. Но это неправильно. Я могу. Я вот буду говорить о Чили Пабхупадди, но день его Явление, когда, когда Шила Пахопад получил дикшу от а, Горги Шорда с Бхабжи Махраджи, это был под, под, подобное э, э, э, э, э, э, эволюции. И вот, если мой Группа Падма не может ответить на э, какие-то вопросы из шастер, то мы можем э, сомнения выразить, и э, э, э, это и, может стать причиной нашего падения. поэтому. Дживага Свайпат написал комментарий на эту конкретную шлопу. Лучше, если мы попадем к тому гуру, который может ответить на наши вопросы, развеять все наши сомнения и подозрения с помощью Шаста и может вложить прямое чувство себя в наше сердце. Если бы Бхактипа Мудпурега Самаквач не имел бы представления о Сыве, в уме он это служение, во врендавание, манассава здесь повторяет святые имена. Если бы нет, не было бы такого доказательства, свидетельства того, что... Но Гуру подма он может вложить чувство сердца, чувство своего сердца в нас, если мы искренне, если мы достаточно искренние, если мы не обманщик, то Гурупад подбан может вложить чувство своего сердца в нас. И поэтому Дживагустане под говорит. Лучше, если мы приблизимся к а садгуру, который может ответить на все ваши вопросы. И через... Если вы искренне, то во время дикши может вложить чувство Сава в ваше сердце и вы будете стремиться к совершению. Вы как? Как Джагэм, как это, то есть как джагаматхи, хотели какое-то служение, это и это свидетельство тому. Не... Это свидетельство. Будьте одурачены. После обретения дикши вас, подлинной дикши вас, если возникает желание служения, то значит, что дикша совершенно если никакого желания это служить, не совершает, то Не возникает, то и дикша была такая. не настоящая И это правила. Бхагаван спросите, говорит тот кто знает, говорит у тот кто, у кого есть полное знание обо мне как сочетание Махапаву, говорит у саната тот у кого есть полное знание у Кришнататви он есть Гуру и Бхахачья Кришна также говорит, мы можем принять побежи у того, кто шанта, то у кого есть. нет никаких материальных желаний, тот, у кого есть полное знание обо Мне, о Моей Татве. И вот времени мало. И вот сила Бхакти Камаламаду Судангасвай Махалыч великий спутник Шилопахупаде. Кто-то может его не недооценивать. Но Прабхупад говорит: вы должны смотреть на настроение преданных. Если эти преданные или, уч или вот ученики всяческие стремятся захватить положение Гуру, его пост. И вот если вы увидите, что какой-то ученик постоянно хочет захватить пост Гудова, то это Майвадья, а не ученик. Я вот в следующий день буду говорить об этом. И вот если они хотят получить заслуги Гудова, его славы, его положение, то это очень опасно. Это такие люди, подобные моей воде, Они подобные, есть Майаваде. Это признак такой болезни Майавады. Как некоторые док доктора, мне не нужно проверять ваш пульс, чтобы выяснить, чем вы болеете. Вот был один доктор Видан Чандарай, известен по всей Азии и даже в остальном мире. Его... Президент Никсон Америки пригласил, чтобы лечиться у него. Другие ему как-то не, не могли помочь. И вот он пригласил его, самолеты для него организовали. И вот он посмотрел на эти глаза Никсона, даже не э, ту голову. Выпуск лекарство, стоило на 12 копеек. Дешево очень. Где-то 10-12 так сказал, вот это выпей и все. Так вот от президента Никсона очень дешево вылечил. Тот сказал, хочу что хочу что-то отблагодарить вас. Тот сказал, ничего не надо, наша страна бедная, лучшей стране, помогите, чем мне. И вот если такой материальный доктор очень ученый могущества, то и вот в Калькутте, то, что говорите о чем-то другом, и вот в Калькуте, если на, на машине ехать до Хавы. Там есть да, улица Сатинарайна. И вот он ехал, сказал водителя остановиться, позвал какого-то мальчика, тот чай, чай, чай чай, продавал. Сказал водитель сюда, что случилось. Кто он сидит? Там двухэтажный магазин был. Листья на наверху продавали внизу чай. Вот он спросил, кто сказал, отец мой, вот в пять часов он умрет сегодня. Тот просто из машины его видел и сказал, что в пять часов сегодня тот помрет. Действительно помер. И вот э, суть в том, что если какой-то материальный доктор столь могущественно, что говорить о Гуру Вишнаух, и все-таки доктор материалисты иногда достигают такого совершенства, чистые преданные, тем более могут насквозь видеть ваше сердце и кто-то может да. недооценивать его, кто-то говорит, что в целях проповеди они его так низко ценят, но Шаста такого нету. Почему? Кто-то критикует великих преданных. Люди говорят, что такая техника их проповеди. Но такой техники проповеди в састрах нигде нет. Что нужно критиковать знаете, более воздушных, чтобы как-то самоутвердиться. Это, так это ничего подобного нету. Мы можем проповедовать только по милости Нитянанда, если у нас есть такая вера. Я говорю Харикатху по милости Прабхупады и Баларама, если у нас есть стопроцентная вера в это, то никто не может остановить нас. И если я думаю, что мы проповедуем, говоря что-то, то это признак того, что мы не проповедники, а просто какие-то падшие души. И вот те, кто И вот если мы гордимся тем, что мы делали или делаем, то это признак непреданного. Мы должны подумать, ш, думать, что все делается гор под подмой, сила Прабхупада, Бактиван Такурам через нас, когда я пишу письмо, я пишу сейчас слова и Гаванге. Ну обычно такая традиция из писать э, э, заголовок. Это не заголовок а сверху как его. Yeah. Ну, в общем, прежде чем начать что-то писать, и пишется вся слава, гуранги, -гур потом люди часто про себя пишут, но это глупо получается, что первая строка вроде как все слава, асишья гуру, гуранги, потом только себя поставляют. То есть такие люди не в невежестве, не понимают, что... Если написали вы хотя бы, ну даже если так подумать, что уже, если написали, что все слова, все гуру Гуранги, то нужно продолжать в том же духе. Как силы никогда не. Гордился ничем. Я Силапури Гусай Махарадж. Я Сидина в не могу заявить, что-то проповедь, которую совершил Сила Гусей Гусай Махарадж. Я Сидина не могу говорить лжи. Если я скажу какую-то ложь, то я помру. И вот я могу гарантировать, что это проповедь, которую совершил Сила Шидрада Гусай Махарадж, прямо или косвенно, с помощью Харикати или с помощью твоих слов и книг, мы не можем сравнить это ни с кем. Это была подлинная проповедь, это не какая-то обычная проповедь, а подлинная проповедь. Я имею в виду это сиданта Гуранги Махапрабху, была Сидан Тащилы Прохопады Бхактюна Такура, я не смотрю на цифру, на количество, а смотрю на качество, поскольку подлинная проповедь и качество, они должны поддерживать какого-то высочайшего качества, и вот в этом отношении я могу сказать, что мы не можем сравнить никого с Шилой, Шилой, Шилой, Дагасей, как он подлинный проповедник, поскольку его с помощью его проповеди Гуранга Гамаха Паба был очень доволен, и чего Прабхапада был очень доволен, и Бхактиман Такур был очень доволен. И это главное, если мой Группат Падма доволен мною, то это есть наша подлинная Гурдакшина. Если гурудев доволен нами, то это очень хорошо. Если под, под, доволен нами, то и Бхагаван доволен. И вот кто-то может недооценивать. Обычно это из-за какой-то гордости, какой-то зависти происходит. И вот кто-то может как-то принижать заслуги великих ваше Но я никогда так не делаю. Много раз я... Ах, вот, меня приглашали на, на день его явления ухода, я посещал эти мероприятия, и вот он родился в романской семье высокого класса. Нуакхали. В Бангладеше, сейчас это место. Он очень хорошо учился. И вот он поехал в he получать высшее образование. Деревня Баджитпу вам называлась. the name of the village is и mm -hmm. There и он очень хорошо знал английский и, потом... и вот потом его пригласили на работу в Амрита Базар <с> Патрику. Этим субредактором, хорошо знал английский Бенгалин. Он был очень любознательным. His name was Его имя было Нипендро Нат Шаньял. Нипендро Нат был ученик, ученика Шилы Прохопады, тоже такая фамилия была. И вот это 22 года уже он получил работу. И в то же самое время была выставка в Талькутте в годе Миссии. И и вот этот офис, вот этот офис, офис, офис. База Патрика вот, был рядом с Багбаза Годи Миси, что so, там дом был so, рядом ну, в его, там, такой, do, like как его, в детстве. И вот там однажды это команда репортеров после Богоза Галдемиссии, чтобы какие-то новости у них узнать. Была выставка. Да, выставка была, и были какие-то эти комментаторы, чтобы люди поняли, что so, показывают на этой выставке. И вот эти про Подошли, начали спрашивать, что, где, зачем, почему, почему, так, почему, так, что, что там нарисовано и прочее, вот они начали, и вот они задали одного маленькому преддному такой сложный вопрос, тот не смог ответить, сказал, что я не могу ответить, но мой грудов, Парам Бхакти Сидан так, он к можете к нему пойти и спросить, а я не могу ответить всем ответ, но детали, они нужны был... детальные ответы. So so, said, boy, so Then, finally, И в итоге they что случилось? Some, они... Some, uh, some и, и, и, и вот Шили Хупаде, сказали, что какие-то репортеры Самрита Бадзарпатрики пришли, вопросы какие-то к вам. И вот они приш... зашли в комнату Шила когда они зашли. И, и они были шокированы. Настолько великая личность. Увидели его лотосные стопы. И он спросил, да. И вот они начали спрашивать свои вопросы. Начал Прабхупат, подобный Льву, отвечал на все. И среди всех этих репортеров было Бхактика Маддусуда Махарачайта Нипенданата Саньял. Он был очень поражен, вдохновлен. Он никогда в своей жизни не видел такого могущественного сада, он был подобен Льву, он съел, как солнце, и услышав все его ответы, они были счастливы. И Счила под... понял сердце. И вот это был первый раз, когда он встретился с ним. Это первая встреча была этого Непиндана с Силой И потом, когда у него было свободное время, он ходил в этот Гаудиаматх, он никогда не мог забыть сияющий образ и могущества But, силы Прабхупады. Вот он приходил и однажды решил, sell, что я должен soul, а, а, а, а, буквально пред, предаться этому махаполучию всем сердцем душой. Have to have to и душой. И вот он решил предаться этой великой личности Шиле Прабхупаде. И, и вот он пошел просить прибежище у него сказал что я отставлю всю свою работу я хочу служить вам лечил сказал хорошо 1926 году он принял посвящение получил харинам дикша потом получил эту красную шафран Сила Прабхупад ждал 10 лет. <соединяющие> а обычно Сила <соединяющие> Прабхупад ждал 10 лет <соединяющие> прежде чем ждать кому-то шафранову одежду, но иногда давал саньясу через пару лет, как Бунда Гасамахараша получил Харинам, Дикшу. Саньяс в течение двух лет, Сила Шидада Гуса Махарадж тоже да, удивительно. Почему Шила Прабхупад так сделал? Он знал, Щила Бхактипрадепчает Гусай Махарадж. Вайканус Гусай Махарадж, они не.. Но ну, они им Шила Прабхупад дал быстро Саньяс и, и все остальное. Обычный человек, Шила Прабхупад ждал 10-20 лет, смотрел на характер того или иного преданного, а потом решал, что ему дать. И вот тот самый Шила Прабхупад, вот он дал ему быстро, х -х -х Хринам Дикшури, одежды. потом его получил имя Ананда Брамачари. Прабхупат он знал о качествах того ученика и вот он послал проповедовать его. Вот они проповедовали Южной Индии во многих других местах, в Мадрассе, в Кабуре. и потом был. И вот так они проповедовали под руководством Шиддара Махарад там был, и вот следующий. <со> а, <со> а, <со> а <со> а <со> вот он потом получил Саньясу от Сила Шиддара Махарада, он уважал его как второго после Шилы <со> Пракхупады. <со> и даже Нару Томанада <со> Брахмачари Бхакти Камаламудасу. Его сердце было настолько велико, что он сказал, <сёк> что когда я слушаю харикатку я слушаю от Сила Сидарда в Госдуме Махараджи, я, я думаю, я, я, я слушаю Счилы Прабхапада. Он... Он... Он... Такой он комментарий он, он, он дал. И вот он был таким открытым человеком без всякой зависти. Он искренне сказал, что когда я слушаю Харикадху Прамбхаджи Пада Шилла я думаю, я слушаю от самого Шилы Прабхупада, его Харикадха. Нет, <связывание> лично, ну, а сейчас можно наблюдать, люди спорят, завидуют друг другу, если есть какой-то хороший предник, пытается выгнать его отовсюду, что он там не наш. Заниматься политикой – это не баджан. Грязная политика – это не баджан. Те, кто любит политику, должны и заниматься, а не оскорнять этим путь баджана. So, very very Finally, И в итоге он отправился в Бомбей, поскольку. Шила Прохопад спросил Мадусуд Махараджа проповедовать в Бомбее. Вот они после Южной Индии поехали туда еще. Да, тоже там был, они проповедовали в различных местах, очень научно. Все люди там были очень вдохновлены вы Хищины, и какой-то один инженер, ну, в смысле, фамилия у него была инженер, инженером не работала просто фамилия такая была. Он был большой шиш какой-то, был президентом какого-то общества, и вот он пригласил преданных Гауди Матха, чтобы говорили, они говорили Харикадху на этом собрании. Наш Бакфикамаду Суду Нахараш Нарута Манадабамача Ана и, и Вот они говорили Харикадху с великим энтузиазмом и все образованные люди очень были вдохновлены слушать эту Харикадху. И в итоге что случилось? Они пригласили Шила Прабхупаду. Они сказали, что ну, его пригласили Шила Прабхупаду. И вот Шила Прабхупад поехал в Бомбей на проповедь. И вот когда они видели Шила Прабхупаду, услышали его слова, и, и его сиданту они были очень вдохновлены, удивлены. И вот этот человек с фамилией инженер, он попросил, Чилапрохупаду, наша просьба от имени нашего общества. Я прошу вас открыть гуд... отделение Гудиматха в нашем городе, в Бомбее, Чилапрохупад сказал хорошо. Попробуем. И Шила Прохопат передал на ответственность эту э, Шитардах Гасвай Махараджа и Бхакти Камал Мадусуна Гасвай Махараджа. Шила Прохопат, он говорил с народом Таманан это вот Мадусуна Махараджи эти Дисаньяса. И вот он сказал, что сказал, что хочет передать ему ответственность за проповедь в этом регионе ему, спросил, тот не возражает, и он ответил, что любая проблема в моей жизни, если они приходят ради служения вам, то я с радостью, с великой радостью приму их. И вот он цитировал эту строку, строку из Киртана Шила Бхагавана Таква. И вот Бхактика Малмаддасуна Гусемахарас сказал, «Я не афид, я только вот недавно пришел на путь преданности». И вот он ответил, «Шели хотя я знаю, что ваша. Общение может изменить мою жизнь, может вдохнуть меня в меня силу. Я знаю, я, хотя я не афит, я достаточно молод, но все же у меня есть огромная вера, что вы не можете обмануть меня. Махарадж говорит, я верю, что вы никогда не обманите меня, даже если я буду находиться вдалеке от вас». В... Вот этот бомбий, он с противоположной стороны Индии. Бенгало, где же это крайний запад, то вот этот Бомби на крайнем востоке Индии находится. То есть это на противоположных концах страны. И вот он согласился, и Чила Прохопат был счастлив. И вот сила Прохопат… И вот Чила Прохопат проверял все эти журналы, ну, ну, ну, в общем, дневники после проповеди, они проповедовали, записывали, что происходило, что, где, когда, и почему и Потому прочее. И вот, ну, как он, как бы, этим репортер, репортером был, и вот все это записывал. И он знал английский, хенди, бенгали. И вот... И, читая его, его записи, вот и все проповеди, Шила был очень счастлив, и вот он однажды послужил посылку с 12 тамами боготом с письмом благословения Ашиват Ашава, Патра на, на, на, на санскрите. И вот получив Далее, эту посылку, Наруто Мананда Брамачари он начал танцевать брама, Шила Прабхупада, п... прислал ему Бхагаватам. Я думал, что я недостоин не прикасаться к Бхагаватам, но Шила Прабхупад в качестве благословения прислал мне Бхагаватам и с тех пор. Наруто Мананда Брамачари, он понял, что Шила Прахупад благословил его, проповедует Бхагаватам и хочет, чтобы я жил в соответствии с наставлением Бхагаватам. И Шила Прохопад также дал наставление проповедовать учение Бхагаватам. И вот письмо Шилы Прохопады, дало намек ему, что ему нужно жить по наставлению Бхагаватам и проповедовать ее. И вот он начал проповедовать с великим энтузиазмом. Даже Сидар Махарадж и другие. Когда они слушали его объяснение Бхагаватам, они признали, что народ Тамананды Бармачари даже Сидарма, он был сказать, что его... Ну, что его, ну, вот это, это как чтение, комментирование Бхагаватам там очень хорошо. И потом... И вот они открыли там вот это отделение Гаудимадха, было основано в Бомбее. То есть там этот храм продали, куда-то переехали. Хануман Мадир там, да. вот эта Гудимиссия, которая захватила в В общем, продали, переехали куда-то к Гурнанак госпиталю. Вот там такое старенькое место было, но хорошее популярная, Но так или иначе проповедь началась и вот много людей приняли прибежище у Силы Павлопад и потом пришла такая плохая новость, что сила Павлопад оставил тело и вот 31 декабря и 1 января, что около чуть по, по, по, по, после полуночи случилось около 3.30. Щилы Прохопатас второго тела, вот, по бенгальскому календарю это еще 31, по английскому уже первое. Трехти считают полуночи отец восхода. И вот тут сразу бросился и поехал, чтобы участвовать в Верхаусове Штиле Прабхупада. Он плакал, что слезы делились ручьем. И потом Майя она не пошла, начала как-то мешать могущество Майя. Я тоже боюсь. И вот Даже Жанка Шанкар Бхагаван не может бросить вызов в Майя в любое время Майя может захватить И после того, как человек Прабхупат ушел, какие-то проблемы начались из-за влияния этой Майя. Но, с другой стороны, из-за этого проповедь началось более широко. И в итоге что случилось? Нарутан. И вот, в общем, этот льер. В общем, а -а -а -а -а. В общем, Гавдимися захватила часть храмов. Вот, и, и вот, вот народ Нандаба Мачари начал проповедовать. Еще кто-то там, они начали проповедовать под руководством сила кеша Гусей Махараджи. И Шила-Кеша Гусай Махараджи я говорил достаточно давно о нем. И вот перед тем, как о, они... А, а человек, я да. основал Гавди-миссию давно -миссию достаточно. И вот это Гавди-миссия. Гоуди Беданда Самити, вот под этим флагом они начали проповедовать. И тем временем. Кеша Гаса Махагари Пария в Новодиппе он получил, землю купил. В Новодиб Даме там построили потом Деванада Годима. Вот, в общем-то, говорили, что Шиллакеша Гусе Махараджи дает посвящение всем. А вот эти они, Бхахтала Пхапама Хамса Махараджи, Нароттамана, Бхамачаре, они учеников не принимают, вот, просто проповедуют. И вот они начали проповедовать, и проповедь, стиль проповеди, Нарутаманда Брамачари был настолько прекрасен, и благодаря его про проповеди два важных ну, преданных, как Тривика Махарадж и, и Нарен Махарадж, и вот они пришли, благодаря проповеди этому, этого Нарута Манды Брамачари, они присоединились к Гаудивиданту саммите, приняли приближающего Шилы Кеша Гусая Махараджа, Потом они широко проповедовали, и после какое-то какое время их мнения разошлись. After some, after some time, some <тан> и вот они пригласили Шила Дайта Гусей Он прошел туда, обсудил, вот услышал, выслушал все эти жалобы, но ну, не жалобы, и, как их аргументы. Но ну, поскольку и все они были подобны Льву, львам, подобны человек, Львам, человеке Гусей был подобны Льву, и эти тоже но решили, что все, Поскольку Шиллакеша Гуссам Махарш старший и он основал Годи Тасамити, то хорошо, и мой совет в том, чтобы Шиллакеша Гуссам Махарш остался в своем. этого надо Годи -Мат, и пускай он существует под его предводительством. И потом этот мат разделить и учеников поделить сложно было. Поэтому вот решил, что ему все отойдет, а науто манада Лич, Лично сказал, я тебе лично помогу в Майпуре кусок земли получить. В то время земля не столь дорога была. И вот одна мать Матаджи, кто... Получила дикшу, но Панама ее Пан, Пан, Пан, Пан, звали, Молосила Кешевгаса но Она пришла благодаря проповеди Бхакти Камалмадасадангаса Махраджа. И вот эта Панама была готова оплатить стоимость этой земли, Панама, чтобы он там открыл мат, и Мадху Господь сказал, что тоже поможет вам все спроектировать и построить. И вот он начал проповедовать. А потом в Бардамане, в Бхакти Камал Мадху Судан Господь Махара начал проповедовать в Бардамане в двух местах. Одно опасное очень было, он его оставил. И переехал, там тоже опасно было. В итоге Миддхапу уехал. Мид точнее. Много там материалистов всяких. Вот он наставил и начал проповедовать Бардамани, вот этой всей области. Потом с помощью Шиламатов раз же был смог а, с, а, построить а вот здесь храм прекрасный благодаря и приличной помощи силы Мадвы Махараджа Бхактилок Прамхамса Махараджа Ему дали кучу денег Кеша Гуса Махараджа дал ему достаточно большое количество денег кто-то открыл храм вот здесь вот перед, напротив, well, перед шест... храмом шестеруклого Махапрабху, no? буквально первый храм в вот yes, перед храмом шестеруклого Махапрабху со стороны Ганги, в смысле, перед переправой Ганги, и вот так проблему решили. Но особенность Нарута Мананда было в том, что он всем сердцем уважал старших братьев Боги, Кеша Гуса Он считал их своим Шикшагуру. Смотрите, какое у него отношение к своим братьям Боге. Он принял Кеша Гуса и Шидадр Гусей Махараджа, как своих Шикшагуру. Смотрите, а сейчас только завидуют друг другу какая-то конкуренция происходит. Некоторые даже готовы бить таких конкурентов. И вот, но, к сожалению, такое все. каль-юга влияет, и не могут многие потерпеть подлинной проповеди. А что такое подлинная проповедь? Это Сидданта Вич Рашила Прохопада и Бхагавана такого. Они вроде что-то говорят в соответствии со своим пониманием. Обучение Прабхупады редко можно найти, чтобы кто-то говорил. Вот Нарутам Ананды Брахмачари саньяс от в 1936 году вроде, может там другая дата, но примерно. Если правильно запомнил, он, там. И вот Шитадагасама Храдж был очень разумен. Он... И вот Чилапраху подал ему Гора Шивадпатру, такой сертификат в день Гора Пульнима. И а, а, вот, соответствии с зас заслугами, с настроением служения, Шила давал такие титулы, сертификаты. А, Гу был дан титул, титул. Вот этот Патра как-то так. И вот ему дали титул Бхакти Камал. Ищи-Ли написал, может, в его честь. дал вот этот титул. Итак, бхакти Камал Ищи-Ли Дагасим Махрас был очень разумен. Он выразил Итак, почтение о Щели и когда он давал он саньясу на Ахтамананде Брамачаре. Он, вот Шида Махарадж дал такой, Сила оставил ему бахти, такой камал, титул, Шила Бхакти Камал, Мадусун Гасай, Махарадж дал ему такое имя, бахти, как, камал, когда тот получился на нее, поскольку Шила Прухупатуша дал ему титул, Бхакти Камал. И, и не только это, я хочу еще многое сказать. Мы должны гордиться, что мы получили прибежище в Гауди Матхи, что мы слушаем Гауди Кадху и Сиданду и Шилы Мы должны быть очень осторожны также. И вот он очень любил Шилу Сиданду Гусема Хараджи, всегда выраженному почтению, и он ходил слушать Хари Кадху. И Шидан ну, тоже давал ему какое-то служение, как э, редактирование Шарсват. В общем, книгу какой то еще это редактировал. И вот там Гауди Патрика. называлась Бхагавад Патрика или как-то так. <coughs> И, и вот он был главный, этот редактор этой Патрики. И вот он говорил: "О, мой брат Боги, ты великий редактор, ты работал вот это в газете, и поэтому приноровился все это редактировать". Как щела Мадокусемахажу, он дал служение щели Поригусемахажу чтобы тот редактировал сочетание, Вани. Ему раз, был редактором Гауди Патрики, могу показать Этот... <продовик> <продовик> его. <продовик> <продовик> <продовик> <продовик> <продовик> Бушан в общем, дали вот такой титул, не выговорю. Прамат Бушан в общем, он был редактором Бхагавата Патрики. И после этого Шидандев Гусей Махарадж попросил, о мой брат Боги, если ты мог Наваддип Дамбрикрати, Навадип Дампарикраму, то я был бы очень счастлив, я знаю, это очень ответственен. Шидар Махарадж дал ему такую ответственность, Бхагавати Камал Будда Суду чтобы и тот вел шикана, все а, парикрама, парикрама. Поскольку Шида Махарадж э, его здоровье не было столь парикрама. хорошо, он говорил Харикатху. Шидаргасима мало И вот Шидарда Гусей Махарадж был очень счастлив и сказал. В этом материальном мире много всяких севок, но слуг, но такой слуга, как ты, такой слуга, как ты, крайне редок. Я очень счастлив. Я не чувствую никакого беспокойства по... благодаря тому, что ты помогаешь нам совершать парикраму. Я, без... Я совершаю свой баджан. Благодаря Тебе я полностью свободен от всяких беспокойств и все. Mm -hmm. Вся обяз все обязанности, которые ты взял к себе на, на свои плечи, ты исполнишь их. И это в том, в этом твоя особенность. Я очень доволен тобой. И после этого. Он начал прекрасно проповедовать и начал принимать учеников. Также много учеников у него да, у меня было. А друг, его ученик в Митха Пурья Пардамани. Ачарья Махарадж, какой-то сейчас я с ними редко общаюсь, поскольку живут они там далеко. Не, мало пересекаемся, и вот Махараш всегда, его особенность была в том, что если он говорил какую-то харикатку, он цитировал э, что-то из Бхагават, какой-то пример на любую тему, какой бы он ни говорил, он всегда цитировал какой-то пример из Бхагавата. И при, и вот, Совмещал это с ä, обсуждаемой темой. И когда, когда лебактидайте мадогосемехраза была возможно э э восстановить э вернуть место явления силы прохупады лебактистанта сарасводи, и тогда она в открытом собрании наш братикомал Мусонгасема сказал, что не множество братьев Боге, многие очень богаты, но мало кто на себя взял, никто даже не пытался, даже даже не пытался вернуть. Место явления Шила Прахупада. Только Шила Мадавгуса сделал это. Он бесподобен. И Шила Прахупад очень доволен им. Настолько доволен, что только он смог исполнить такую невозможную задачу. И это произошло по милости Шива Прабхупады. Сейчас мы Гауди, у нас есть шанс быть здесь. Вот Махарашка в Пури едет, он сначала посещает вот, место явления Шива Прабхупада, потом идет в другие места Мапада, точнее сначала идет к Баджакоти Гуру Махараджа, Пуригаса Махараджи, принимает Мавини, повторяет таник, какое-то время, там нахуй, совершает баджан, и потом. Оттуда идет э, э, э, ничего не выпив, не съев, и идет... Э, э, потом идет э, э, на место явления Шилапапапада, потом совершает Парикама. Клониться. Получится, потом идёт джаганад, когда джаганад, обходится и потом только пьет воду. Вот это, ну, ну, ах раз Ну, еще пешочек, пешочком часто идет. И, может, Там пара километров, нет. не так далеко. So I go there. There I do and pray to my Guru Maharaj, I'm a fallen soul, you please let me and falling down. If you don't give me Kipa, how I can sustain bhajan, how I can live. Then I gave begging Kipa, I go to Prabhupada, Prabhupada Kipa, then I go to Jagannath, and before entering Jagannath I paid Randhava to Shadasik Kashi Vishanat. И вот перед тем, как э, ну, зайти к джаганадху, я клонюсь к каше вишванадху. Вот с главной стороны, где-то слева. Если с главной стороны смотреть, там по паун джаганадху. А если зайти чуть дальше, там с левой стороны каши вишванадху. Вот ему клонюсь, и потом э, там нарисим хотев ворот. В главном храме я, и потом я совершаю парикраму, потом захожу в храм Джаганатха. У меня нет глаз, чтобы видеть Джаганатха, что я могу видеть. Я уже иду и пытаюсь увидеть его таким образом. Бхактика Он великий преданный, и те, кто принижает его достоинство, они несомненно падшие души. Может, они такие вашинавы, как Шидадада в Гусамгара, Шилабахтипамутпурида в Гусамгара, они не посещали западных стран, но что? Они все равно великие проповедники. Я начал с, с того, что их поведение, их Сиданта, они полностью утвердились в учении Гуранги Махапрабху. И как мы можем сказать, что они не великие проповедники, поскольку Шила уже сказал, что те, кто оттвердились в идеализме Гуанги Махапрабху, они лучше из проповедников. Поэтому не думайте так из-за мы не должны пытаться принизить кого-то. В вот следующий день я буду говорить, как следовать Бхагавад Дарме под руководством. Под стопроцентным руководством Гуру Падхама, я буду говорить дальше об этом. <говорит> Achatyat Arani Abdur Shad Antivaushi тат Tatpravachanam Sandhyanam Biddda Sandhi Shukav. And next day, and I can you can remember me. I forget. This look and another slook I can discuss. Very important. Tatru, Bharvat, Dharmana, Shikshad, Gurvan, this slook I can discuss next day. You can remind me, I forget. Whole time I'm I forget. I think I can discuss in course of discussion. forget. I speak one special stroke, I should discuss.